Здравствуйте! С вами Петров Александр и канал Сады Вселенной. Я думаю, многие смотрели видеоролик про сильную обрезку ели. И вот нашей героине 8-метровую ель я обрезал верхние 4 метра и затачивал в конус. Вот они сейчас перед нами. Они обросли за несколько лет. Уже еще одна стрижка была проведена для того, чтобы они оставались компактными. Сейчас у каждой из них несколько вершин. Вот можно увидеть Ель, которую я обрезал на камеру Вторая ель Я сказал, что процесс не быстрый На камеру я ее обрезать не буду Я ее обрезал уже после съемки Точно так же, примерно на ту же высоту Срезал ей верхние 4 метра И, в общем-то, вы видите, как они за несколько лет обросли Опушились Для того, чтобы снова привести их в нормальное состояние Я... Сейчас залезу наверх. В данном случае воспользуюсь самой обычной лестницей, не стремянкой, а приставной лестницей. Ветки ели прекрасно выдерживают вес человека. Ну, лестницу надо ставить, ну, скажем так, не полого, а более вертикально, да, ближе к вертикали. Не совсем вертикально, но ближе к вертикали ставить. И тогда ветки выдерживают вес человека. Как вы сейчас увидите, я вполне могу на такую ель залезть. Просто вот приставив к, ней, к ее веткам лестницу. Ну вот я сейчас на лестнице надел рабочую куртку, потому что елка колется, и чтобы смолой не испачкаться. Соответственно, вот у нас здесь несколько верхушек. Раз, два, три, четыре, пять верхушек. Оставляем одну наиболее близкую к вертикали. Думаю, что вот это вот у нас будет главной верхушкой. Все остальные я либо убираю целиком, либо очень существенно укорачиваю. Просто вот укорачиваю, укорачиваю, для того, чтобы оставить доминирующую только одну верхушку. Рядышком под ней я обрезаю ветви первой мутовки, ближайшие к верхушке. Ну и, конечно же, я должен сам укоротить саму эту верхушку, для того, чтобы у нас не отрастала елка слишком высоко. Выбираю вот такую высоту Она примерно сантиметров на 40-50 Выше того места среза Которое было несколько лет назад Когда мы ее из 8-метровой превратили в 4-метровую Ну пусть она у нас будет 4,5 метровая Убираем, затачивая в конус Длину боковых ветвей Так, чтобы у нас получилось что-то похожее на конус, собственно природная форма елки, как я уже неоднократно говорил, и вот получается, что из всех верхушек осталась одна, укоротилась на боковые веточки, из мест около среза пойдут несколько новых, опять же, верхушек, мы опять их будем укорачивать, и вот в данном случае достаточно небольшое. Количество срезов мне придется делать, чтобы ель снова приняла конусообразный вид. Сейчас начало июля. Я уже говорил, что обрезку елок можно вести, и вообще обрезку хвойных деревьев можно вести в любое время года. Вот эту ель сильно я обрезал поздней осенью или даже в начале зимы. Сейчас... Лето И точно так же можно ее обрезать. Можно обрезать сильно, можно обрезать как я вот сейчас обрезал. Если бы мне захотелось еще уменьшить ее высоту, я мог бы еще на метр ее ниже срезать и снова заточить в конус. То есть одно и то же дерево можно годами и десятилетиями держать в одном и том же примерно размере. И по ширине, и по компактности. Ну что же, верхушку мы обработали. Я думаю, что можно спуститься пониже и показать еще несколько тонкостей, еще несколько приемов, связанных с поддержанием дерева в состоянии одного размера, да, в одной компактной форме. Спускаюсь по дороге, здесь самые сильные, самые наглые ветки убираю. Разумеется, что мне надо пройти по всему кругу, по всей окружности кроны убрать самые сильные, самые наглые ветки. Вот, например, торчит, осталось торчать сильная ветка. Убираю ее. И те, которые рядышком с ней. При этом хорошо будет, если у вас несколько елок, чтобы вы выделили немножко их конуса. То есть друг от друга немножко отделили эти ели. Вот в данном случае я укорачиваю ветви. Вот этой елке и сейчас укорочу соседнюю. То же самое. Уберу ее верхушки, кроме одной. Ну, в данном случае выбираем, например, вот эту верхушку, она у нас будет главной. Все остальные верхушки либо убираем полностью, либо очень сильно укорачиваем, чтобы они не доминировали. Ну вот у нас Большая, высокая верхушка. Я хочу, чтобы она была той же высоты, что и у соседней. Соответственно, вот так ее обрезаю. Я покажу еще один прием прореживания ветвей. Дело в том, что если мы все время будем обрезать только кончики, Конечно, наша ель загустится, и любое наше хвойное растение, вообще любое дерево или куст загустится, и при этом свет перестанет поступать внутрь кроны. Снаружи очень густо, все время подрезаем, подрезаем. И поэтому, чтобы сохранить ель в данном случае в компактной форме, нам необходимо проводить прореживание, удаляя 2-4 летнюю часть самых наглых ветвей. Вот обратите внимание, у меня две веточки правой рукой, я держу более слабую, более короткую ветку, а левой рукой вот у меня касаюсь кончика более длинных, более сильных, более наглых ветвей. Вот начну я с вот этой ветви. Удалю у нее 30-40 сантиметров, то есть сделаю вот эту часть кроны более реденькой. Вот он у меня срез здесь. Более слабая ветвь оказалась дальше среза. Еще одну наглую сильную ветвь тоже удаляю более коротко, и еще одну наглую, более сильную ветвь. У меня теперь та, которая была самая маленькая, оказывается самой длинной ветвью. Самая короткая когда-то осталась теперь самой длинной. Она теперь торчит. В результате у меня здесь часть растения прорядилась, часть кроны, и у меня начинает попадать свет к хвоинкам в глубине крона. В результате у меня крона не оголяется, загущающаяся крона у меня не оголяется. Вот еще одна наглая сильная ветка, которая у меня сейчас пока слишком далеко торчит. Тоже укорочу ее более интенсивно. Вот таким образом. Очень интересно посмотреть, как дерево реагирует на обрезку. Вот я сейчас возьму еще одну наглую ветку и Обратите внимание, вот здесь был сделан срез зимой. Это ель обрезалась в период покоя, то есть когда все спит и обрезалась небольшим пеньком. Легкий-легкий, 2-3-5 мм пенек. И в районе этого пенька из спящих почек образовались новые маленькие коротенькие приросты. В следующем году я могу отрезать или через год вот эти ветки длинные. И из этих маленьких верхушечных почек приростов, которые у меня здесь образовались, вырастут новые веточки. То есть ель из спящих почек вполне себе образует новые отрастающие побеги. Единственное важное условие в данном случае, желательно, чтобы это было на охвоенной части кроны, То есть на части кроны, покрытой хвоей. Если я возьму какую-нибудь ветку, вот сейчас попробую. И срежу не вот так, как я обычно срезаю на охвойную часть, а срежу на голую часть, то отсюда очень маловероятно, что образуются новые приросты спящих почек. Скорее всего, такая оголенная, неохвоинная часть ветки просто отсохнет. В ряде случаев иногда возникает, не только у елей, у сосен возникает. Вот можно обратить внимание, давайте посмотрим. Вот на оголенной части ветви возник новый прирост из спящей пучки. Это очень ценное для сосен тоже качество, позволяющее им загущаться внутри, в случае, если они подрезаются снаружи. Вот еще один такой прирост образовался. И еще парочка приростов. Вот они. Очень хорошо, что они образуются. Они в следующие годы могут образовать новые веточки, и мы на них можем отрезать ветку сосны, так же, как и ветку ели. Вот эти приросты, теперь уже на полметра более близкие к стволу, образуют новые охвойные части кроны. То же самое здесь. Что у ели, что у сосны это происходит. То есть у ели здесь тоже можно найти. Еще одну такую покажу веточку. Вот он, салатового цвета. Новый молодой прирост из спящей почки. То, что позволяет еле загущаться, даже если вы случайно сделали не очень правильный срез. Что будет, если вы сделаете срез с пеньком? В основании этого пенька пробудятся спящие почки, и ель сама исправит вашу ошибку. Поэтому, в принципе, ели, которые уже обрезаны были когда-то, можно резать просто ножницами для Стрижки живых изгородей Или даже электрокусторезом Они прекрасно перенесут Такие мероприятия Такие операции Если режется первый раз То лучше все-таки воспользоваться секатором И стараться делать срез На боковые побеги Вот так Ну собственно Можно сказать, что на этом На сегодня все С вами был канал Сады Вселенной и я, Петров Александр. Обрезайте ваши ели грамотно, и тогда они будут у вас густыми, компактными и очень пушистыми. Всего доброго.